Протон. Заряженная частица, входящая в состав ядра атома. Масса и заряд протона определены экспериментально. Нейтрон. Нейтральная частица, входящая в состав ядра атома. Заряд у нейтрона отсутствует, а масса немного больше, чем у протона.